Добро пожаловать сегодня вечером в Такер Карлсон. В канун выборов мы слышим слухи о том, что Дональд Трамп может сделать какое-то заявление сегодня вечером на митинге Вагая, которое он делает вместе с кандидатом в Сенат Джей Ди Венсом. Конечно, мы будем следить за этим и сообщать вам новости по мере того, как это происходит. Но, во-первых, ни разу с тех пор, как жители древних Афин нацарапали свои предпочтения на черепках керамики. Демократические выборы не были более свободными или справедливыми, чем те, которые мы видели в этой стране два года назад. Это то, о чем вы много слышали. Джо Байден получил больше, голосов, чем любой другой президент когда-либо. По меньшей мере 81 миллион. И каждый из этих голосов был полностью реальным. Не было никакого мошенничества какого-либо рода. Каждый, от отправленный по почте бюллетень, принадлежал реальному человеку, который проголосовал всего один раз. Ни один ящик для голосования не был заполнен. Никто не учил пациентов с деменцией в домах престарелых голосовать за демократическую линию. Даже Владимир Путин каким-то образом решил не участвовать в этих выборах. Технически, олигарх Марк Цукербек действительно принял в этом участие. Он потратил 400 миллионов долларов, чтобы контролировать механику выбора. Но по самым благим причинам. Марк Цукерберг хотел обезопасить избирателей от смертельного коронавируса. Его награда на небесах. И прежде всего, на случай, если вам интересно, машины для голосования по всей этой стране зафиксировали законные результаты с безупречной точностью. Машины подсчитали каждый голос, поданный за каждого кандидата, и присудили эти голоса соответствующим образом. Вы можете увидеть программное обеспечение, которое доказало бы, что это произошло. Нет, вы не можете, как и в случае с записью с камеры наблюдения из дома Нэнси Пелоси. У вас нет необходимого разрешения, чтобы увидеть ее, но вы можете знать, что электронные машины для голосования на 100% безопасны и надежны. Вот почему правительственные чиновники снова и снова говорили вам, что выборы 2020 года были, пожалуй, самыми безопасными в американской истории. Поверьте в это. Кстати, если вы в это не верите, наш совет – заткнитесь к чертовой матери, если только вы не хотите, чтобы вас обвинили в банкротстве или чтобы ФБР прервала ваш завтрак. Так что инсумация – это официальный взгляд СМИ на наши последние выборы. Это было идеально. Не задавайте вопросов. Поэтому, учитывая, что мы немного удивились, когда сегодня утром подняли «Политика», «Политика» — это издание, которое помогает контролировать остальные СМИ от имени администрации Байдена. Мы с удивлением обнаружили, что на самом деле машины для голосования вовсе не безопасны. Электронные машины для голосования, как сказал нам «Политика», на самом деле легко взламываются и подаются манипуляциям. Именно поэтому реальные страны, такие как Франция, запретили их и вместо них использовали бумажные бюллетени. Цитата. Существуют реальные риски. Политика сказал нам, что хакеры могут проникнуть в оборудование для голосования и другую избирательную инфраструктуру, чтобы попытаться подорвать голосование во вторник согласно политика. Это вполне возможно, потому что многие штаты используют беспроводные модемы для передачи неофициальных результатов ночных выборов в свои центральные офисы. Эти модемы используют телекоммуникационные сети, которые уязвимы для хакеров и злоумышленники могут использовать их для подделки неофициальных данных о голосовании. Повреждения машин для голосования или компрометации компьютеров, используемых для подсчета официальных результатов. Фальсифицированные машины для голосования, фальшивые итоги голосования, подземные туннели для подрыва модемов. Разве это не релиз? Выступление Кракена? Это похоже на то, как если бы вчера это было расценено как безумие, возможно, преступное. Это было бы посягательством на нашу демократию. Но все изменилось. За 24 часа до того, как демократы, как ожидается, проиграют на промежуточных выборах. Политика дает вам понять, что выборы являются фальшивыми, и не только из-за сфальсифицированных электронных машин для голосования. Кстати, есть еще большая проблема. Каким-то образом, несмотря на все усилия Google и Facebook, некоторым критикам Джо Байдена было разрешено высказываться публично. И это означает, что, возможно, их опасные мнения заразили умы некоторых сбитых с толку и психически ослабленных избирателей, обманом заставив их не любить Джо Байдена. В бизнесе это известно как дезинформация. Если не лечить, это может перерасти в состояние, называемое дезинформацией. Посмотрите, как CNN объясняет разницу. Мы знаем, что существуют различные виды лжи, связанные с одним выборов. Некоторые из них станут вирусными в этот день. И именно здесь есть действительно важное различие между дезинформацией и дезинформацией. Дезинформация заключается в том, что люди могут делиться ложной информацией по ошибке случайно. Дезинформация — это ложь, информация, которая создана для того, чтобы вести в заблуждение. Дезинформация является преднамеренной. Одно. Одно из самых печальных явлений, не так ли? Именно в 2016 году большая часть этой дезинформации поступила из-за пределов страны. Сейчас, к сожалению, многое из этого намеренно поступает изнутри этой страны. Во-первых, мы узнали, что машины для голосования взломаны. А затем мы узнали, что у вас есть не только дезинформация, но и дезинформация исходит изнутри палаты представителей. Это ужасно. Нам с НПК мы узнали, что цветные сообщества страдают больше всего. Где же чернокожие? Голосуйте за вас прямо сейчас, потому что некоторые наблюдатели сказали, что это не вызывает такого энтузиазма, как в прошлый раз. Опять же, это вопрос того, кто проводит опрос и кто ведет подсчет голосов. Я не верю, что это из-за глубокого источника энтузиазма по отношению к моему оппоненту. Мы знаем, что чернокожих избирателей часто сбрасывают со счетов. И, к сожалению, в этом году чернокожие мужчины стали очень мишенью для дезинформации. Я думаю, что Стейси в этом права. Я слушаю, как мои дети смотрят основные моменты НБА, и чтобы еще они не смотрели на YouTube, я слышу, как поступает дезинформация. Честно говоря, чернокожих мужчин довольно легко одурачить, говорит Стейси Абрамс, которая, как мы должны вам напомнить, вовсе не расист. Она просто говорит по-настоящему. Андерсон Купер – расист, мы не можем сказать, но он обеспокоен тем, что на свете ужасно много доверчивых мексиканцев. Понаблюдайте за Андерсоном Купером. Число испаноязычных избирателей, имеющих право голоса, увеличилось почти на 5 миллионов с 2018 года. Но испаноязычные сообщества также наводнены дезинформацией и теориями заговора, в основном через социальные сети. Вы сидите в доме, где я раньше преломляла хлеб с республиканцами, которые теперь радикализировались. Для некоторых латиноамериканцев здесь, в Южной Флориде, предвыборная ложь разрушила дружеские отношения и расколола семьи. Вы можете увидеть эту информацию на английском языке, а через 2-3 дня вы сможете увидеть эту дезинформацию с подписями на испанском. Одна из проблем борьбы с испанской дезинформацией заключается в том, что ее очень много распространяется на платформе обмена сообщениями. WhatsApp. Сообщения зашифрованы, поэтому ярлыки с проверкой фактов нельзя использовать так, как они используются в Facebook, Twitter и YouTube. Возможно, мы отдаем ему слишком много должное, но мы не понимали, что Андерсон Купер ненавидел латиноамериканцев. Мы думали, что он любил их. И все же он был на пленке. Мы только что разыграли перед вами этих чертовых мексиканцев в их теориях заговора, которые, если вдуматься сами по себе, являются своего рода теорией заговора. Андерсон Купер знает, потому что он прочитал это в Твиттере, что небелые избиратели отвергают демократическую партию в рекордно большом количестве. Но почему они это делают? Вот в чем вопрос. Мы знаем, что они не могут думать самостоятельно и делать собственные выводы, как взрослые. Это невозможно. Они на это не способны. Так что должно быть идет дезинформация информация. Таково его заключение. Конечно. Стейси Абрамс согласна с ним, и она не расист. Вот как выглядит паника. Это люди, которые знают, что их вот-вот раздавят, и они отчаянно пытаются притвориться, что не несут за это ответственности. Избиратели не ненавидят население. Честно говоря, это дезинформация. Газета «Гордиан» объявила сегодня, что если мы не ликвидируем свободу слова в этой стране и не ведем больше цензуры для борьбы с дезинформацией, избиратели могут попытаться отказаться от нынешней утопии, и в этот момент у нас будет гражданская война. Цитирую. Судьи будут убиты, демократы и умеренные республиканцы будут заключены в тюрьму по эффективным обвинениям, черные церкви и синагоги будут взорваны, пешеходов будут расстреливать снайперы на городских улицах. Они напечатали это сообщение. Итог. Демократы абсолютно не могут проиграть завтрашние выборы. Таково их мнение. Этого не может быть. Имея это в виду, они уже готовят остальных из нас к краже выборов, на что, если вы не хотите гражданской войны, вам не следует жаловаться. Вы должны просто пассивно смириться. Сегодня вечером ABC News опубликовала статью, в которой сообщила нам, что цитата «Красный мираж» или «Искусственное лидерство республиканской партии» скорее всего повторится во вторник. Результаты досрочных выборов, ночью могут не указывать на окончательные итоги, и это нормально. Другими словами, нашим читателям говорит ABC News, «Не волнуйтесь, Джон Феттерман победит». Итак, имея это в виду, поскольку они уже сказали, что планируют делать, как республиканцы планируют отреагировать на это. Харми Дилан – председатель Республиканской национальной ассоциации юристов. Она присоединяется к нам сегодня вечером. Я не могу представить себе более зловещего сочетания безжалостности и истерии, которое мы наблюдаем, и это не преувеличение. Кстати, сегодня вечером слева, вы знаете, будут предприняты попытки повлиять на результаты или, по крайней мере, бороться за результаты. Как собираются отреагировать республиканцы в Штатах? Спасибо вам, Чакер. Я рада сообщить, что республиканцы лучше, чем когда-либо в моей жизни, подготовлены к тому, чтобы следить за тем, что происходит завтра, и быстро принимать юридические меры. На самом деле, мы уже делаем это последние пару лет. Республиканский национальный комитет в этом избирательном цикле нанял 38 оплачиваемых старших юристов по выборам в 19 штатах и еще 50 человек. И еще сотни республиканских волонтеров и оплачиваемых сотрудников организуемых компаний. Так что каждое поле битвы штата насыщено юристами. Я здесь, в Аризоне, и вы не можете замахнуться кошкой, не ударив адвоката. И мы здесь для того, чтобы убедиться, что все идет в соответствии с законом, а не в соответствии с тем, что придумывают демократы в последнюю минуту. Теперь, как вы упомянули, Такер, демократическая партия настолько истерична по поводу вероятных завтрашних потерь, что Министерство юстиции объявило сегодня поздно вечером, что они отправляют адвокатов во все округа, где, по их мнению, они сильно проиграют, в том числе в шесть самых густонаселенных округов здесь, в Аризоне. Но Республиканский национальный комитет участвовал почти в 80 судебных процессах в этом цикле. Мы выиграли многие из этих судебных процессов. Я подала многие из этих судебных исков в нескольких штатах. И поэтому мы находились под действием указа согласий. Такер, в течение последних 40 лет это почти не позволяло национальному комитету Республиканской партии участвовать в операциях в день выборов. Это снято. И поскольку мы смогли сделать это на выборах в Вирджинии в прошлом году и на некоторых других внеочередных выборах, это был успех. Я очень уверена, и избиратели должны быть очень уверены, когда они придут завтра на выборы. Что есть юристы, которые очень внимательно следят за результатами и готовы в случае необходимости обратиться в суд по всей стране. И не позволить демократам сойти с рук в их усилиях дезинформировать общественность и вмешаться в результаты завтрашних выборов. Сегодня вечером к нам присоединится Хармит Дилан из Аризона. Большое спасибо за это. Итак, вы только что слышали, потому что мы показали вам клип Андерсона Купера на CNN, в котором говорится. Похоже, что многие латиноамериканцы-латиноамериканцы голосуют за республиканцев в этом цикле, но это только потому, что им промыли мозги теориями заговора и дезинформации. Вероятно, в Америке нет округа более символически важного для демократической партии, чем Майами Дейт во Флориде, Южная Флорида. Новые опросы показывают, что Рон Десантис, который баллотируется на переизбрание на пост губернатора штата Флорида, может победить в Майами-Дейд, что довольно невероятно. Так почему же? Как получилось, что Рон Десантис, занимавший один срок пост губернатора Флориды, по-видимому, сместил республиканца из Майами-Дейда? Что здесь происходит? Точно? Не вся дезинформация. Мы подозреваем, что Рон Десантис присоединяется к нам сегодня вечером. Губернатор, большое спасибо. So hey, Привет, my... как поживаете? Здорово, что пришли. Итак, вы знаете, что это всего лишь опросы, но кажется возможным, что вы победите в Майами Дейт, что казалось бы невозможным два года назад. Так что же именно здесь происходит, чему вы приписываете? Явно произошел сдвиг. Почему? Я думаю, что есть целый ряд факторов. Во-первых, я был губернатором, который спасал их рабочие места, их бизнес и сохранял их детей в школе во время ковид. Демократическая партия выступала против меня по каждой из этих политик, и они хотели по сути бессрочной изоляции и закрытия школ, а это нехорошо для синих воротничков. Мы также очень сильно продвинулись в борьбе с преступностью. Когда у вас начались беспорядки в Флоде, я сразу же вызвал национальную гвардию. Мы не собирались допустить, чтобы это произошло во Флориде. Мы штат закона и порядка, Я не знают, что я губернатор закона и порядка. Я думаю, это важно. И потом, я также думаю, что мы отражаем их ценности как родителей, воспитывающих Детей. Мы боролись с Диснеем за то, чтобы дети не подвергались сексуализации в начальной школе, убирая такие вещи, как гендерная идеология из класса. Но все же именно левые хотят включить все это туда. Поэтому я думаю, что вы видите здесь просто латиноамериканцев, но на самом деле синие воротнички обычно говорят. Мы представляем их интересы. Мы защищаем их их работу, их образование, их безопасность и их семьи. Однажды я видел, как Фрэнк Лунс, известный республиканский социолог, говорил членам Конгресса Республикан, что они хотят получить голоса латиноамериканцев. Им нужно было двигаться влево. Вы хотите сказать, что выиграли эти голоса, двигаясь вправо? Абсолютно верно. И в том числе по вопросам иммиграции. В мой первый год мы запретили города-убежище, и средства массовой информации думали, что это не будет одобрено здесь. И все же испаноязычные избиратели во Флориде имели самый высокий рейтинг одобрения нашей политики запрета городов-убежищ. Мы доставили транспорт в Мартас виньярд и люди думали, что это будет так плохо. И все же испаноязычные избиратели поддержали меня в этом, потому что они понимают, что граница вышла из-под контроля. Так что я думаю, что это касается всех этих вопросов. Но очевидно, что мнение республиканского эстеблишмента о том, что вам нужны открытые границы и амнистия, чтобы привлечь испаноязычных избирателей в Соединенных Штатах. Совершенно неверно. Это было неправильно тогда, и это явно доказано сейчас. Они говорят это уже 30 лет. Это просто удивительный эксперимент в области демократии. На самом деле, губернатор Флориды Десантис накануне выборов, большое вам спасибо. Спасибо вам. Теперь трудно доверять опросам общественного мнения, очевидно, после последних двух выборов, но некоторые опросы оказались довольно точными. Крейг Кэшан – опросник, действительно, из другого времени. На самом деле он был опросником Рейгана, так что он видел много предвыборных циклов, приходящих и уходящих, и у него такая перспектива, которую вы цените накануне выборов. Он присоединится к нам сегодня вечером. Крейг, большое спасибо, что пришли. Так что я не собираюсь смущать вас, спрашивая, сколько выборов вы видели или на которых участвовали, но... Но очень много. Uh, Учитывая эту перспективу, как вы, вы думаете, где мы really сейчас на самом деле находимся? Я думаю, Такер, еще раз спасибо вам за то, что пригласили меня сегодня вечером. Я думаю, что мы находимся в разгаре красной волны. Может быть и не волны, но определенно волны, которая накажет демократов, находящихся у власти и вознаградит республиканцев. Но есть один нюанс. Между великим средним классом и нашим правительством существует Священный Завет, и он заключается в том, что если вы сохраните Наши улицы в безопасности, наши школы открытыми и наш образ жизни нетронутыми, мы отправим наших детей на далекие поля сражений сражаться за вас. Демократы нарушили это соглашение и они собираются заплатить за это политическую цену. Давайте надеяться, что республиканцы поступят намного лучше. Какое действительно интересное наблюдение, но я просто хочу попросить вас сделать паузу на секунду. Таким образом вы наблюдаете, как эти цели по набору персонала в вооруженных силах значительно не достигаются в первый раз с момента окончания Вьетнама. И вы говорите, что это результат этого нарушенного соглашения? Я так думаю. Я думаю, что президент среднего класса Трамп преподнес республиканской партии вечный подарок. Он превратил вечеринку из элитного загородного клуба, ориентированного на Уолл-стрит, в отличную предпринимательскую вечеринку среднего класса на Мейн-стрит. И эти люди обращаются к республиканцам за утешением, комфортом и защитой. И они видели, как демократы разочаровывали их снова и снова. Вот почему вы видите сдвиг, смену парадигмы латиноамериканских избирателей, азиатских избирателей, чернокожих американцев, идущих в нашу сторону в первый раз и навсегда. Так что это настоящий монументальный сдвиг. И я надеюсь, что республиканцы его не упустят. Но, к сожалению, они всегда упускают возможность упустить возможность. Вы видели это уже 50 лет. Крейг, большое вам спасибо, что присоединились к нам. Я ценю это. Благодарю. Дарю вас с удовольствием. Итак, Дональд Трамп приехал в Агая, чтобы поддержать Джей Ди Венса. Сегодня вечером состоится большой митинг. Скоро должно начаться. Есть сообщение, что бывший президент может сделать заявление о своих планах на будущее. Очевидно, мы будем держать вас в курсе этого. Доктор Марк Сигел, кстати, в этом сезоне следит за политикой. Ему нужно дать оценку состоянию здоровья кандидата в Сенат. Хорошо, это Джон Феттерман. Мы сейчас вернемся. Джон Феттерман убежденный тростофорианец, который жил за счет своих родителей до глубокого среднего возраста. Его единственной реальной работой была символическая должность мэра в городке под названием Бредок, штат Пенсильвания, которую он улучшил вовсе не на этом основании. Он баллотируется в Сенат против Мехмеда Аза и, конечно, на данный момент на самом деле не является кандидатом. Он не может им быть. Он даже не может из излагать. Предложение. В недавнем интервью Fox 29 Филадельфия он по сути признал, что его жена действительно кандидат. Посмотрите на это. В самом конце одного из объявлений была женщина, в которой говорилось, что она поддерживала вас в прошлом, но она думает, что возможно пришло время сделать шаг назад, потратить время на исцеление и возможно баллотироваться в Сенат через 6 лет. Он, что вы на это скажете? Я бы просто сказал, что все мои врачи считают, что мы годны для службы, и мы готовы служить. Так что врач, которого он имеет в виду, конечно же, является донором компании, который явно лжет всем нам. Поэтому мы подумали, что стоит поговорить с настоящим врачом, доктором Марком Сигелом, который сейчас присоединяется к нам, чтобы оценить способность Джона Фитермана работать в Сенате США. Доктор Сигел. Как вы на это смотрите, Такер? Мы поговорили. Добрый вечер. Мы говорили о том, как ей и другие обеспокоены последствиями этого инсульта и его способностью к пониманию, а также его способностью принимать решения и выполнять исполнительные функции, которые ему придется выполнять ежедневно на своем посту. И ему пришлось бы жонглировать многими мечами одновременно. И многих из нас это очень беспокоит. Мы призываем к прозрачности его записей, которую он не показал. Он проявил некоторое мужество, как мы уже говорили, но никакой прозрачности. Но вы знаете, о чем мы еще не говорили. Мы не говорили о его сердце. И есть много информации о его сердце, которое очень беспокоит. Такер. В 2017 году его осмотрел настоящий кардиолог, доктор Амеш Чандра из Питтсбурга, который сказал, что у него опухли ноги и слабое сердце. И он назначил ему лекарства. А вы знаете, что сделал Феттерман? Он не показывался другим врачам в течение пяти лет и не принимал эти лекарства, от которых все врачи пришли бы в ужас. Вместо этого у него случился инсульт, а потом он вернулся и снова обратился к доктору Чандре. И доктор Чандра вмешался и они установили кардиостимулятор и дефибриллятор. И сам Фетерман сказал, что его инсульт произошел из-за тромбов сердца. Это очень важно, Такер, потому что исследование, опубликованное в журнале «Инсульт», очень известном журнале, в котором приняли участие более шести человек из Великобритании, показало, что если ваш тромб происходит из сердца, у вас примерно 60% шанс. Более чем 60% вероятность того, что вы либо не проживете пять лет, либо перенесете еще один инсульт в течение этих пяти лет. Вероятность более 60%. Так что я говорю сегодня вечером избирателям Пенсильвании, которые готовы поставить галочку завтра. Я думаю, прежде чем ставить галочку, вам следует рассмотреть подобную статистику. Более чем 60% вероятность того, что у кого-то вроде Фетермана с сердцем и его состоянием перенесшего инсульт, либо будет рецидив, либо он не переживет этот срок Такер. Это похоже на то, почему бы и нет. Просто так? Это произошло в мае. У них было время выдвинуть реального кандидата. И это тоже вызывает недоумение. Доктор Марк Сигел, спасибо вам за это. Я ценю это. Спасибо, сладкое. Таким образом, штат Вашингтон, город Сейтл должны быть одними из самых красивых мест на планете, но они были разрушены. Палаточные городки, рынки наркотиков под открытым небом. Тиффани Смайли надеется это изменить. Она баллотируется против Пейти в Сенат штата Вашингтон. Она баллотируется против Пейти Мири. Судя по опросам, она лидирует. Пейти отсидела пять сроков. Тиффани Смайли может изменить это завтра. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Тиффани Смайли, большое спасибо, что пришли. Это один из тех, на которые мы не обращали особого внимания. Но если бы вы сказали три месяца назад, что республиканец может победить в штате Вашингтон по всему штату, это казалось бы невозможным. Как вы думаете, почему это происходит? Это происходит потому, что я общалась с избирателями в течение последних 18 месяцев и нашла общий язык. Я побывала в самом большом лагере бездомных в самом центре Сиэтла. Я отправилась туда, чтобы узнать о препятствиях на пути получения помощи и о том, почему мы это допускаем. Почему мы позволяем людям отравлять себя на наших глазах? Это бесчеловечно, это аморально и это неправильно. Поэтому я пошла. Я помогала убирать иглы, грязные иглы и заниматься снижением вреда. И там была женщина, которая тоже помогала. И она пересекла лагерь и сказала «Тиффани Смайли». И я вроде как рассмеялась, потому что я здесь в самом сердце Сиэтла. И я сказала «Я не знаю, какую рекламу нападения вы смотрите, но я хороший человек. Я здесь, чтобы служить». она говорит «Нет-нет». Я всегда голосовала за демократов. На самом деле, я всегда голосовала за Петти Мюри, и для меня большая честь голосовать за вас. И это был действительно особенный момент, потому что здесь были демократ и республиканец. Мы стоим в самом центре города, где мы позволяем людям отравлять себя до смерти, и мы хотим как лучше. Вот почему мы набираем обороты. Потому что мы Мое послание находит отклик у демократов, независимых и республиканцев по всем направлениям. Сотни людей приходят на мои мероприятия. Нам нужна надежда здесь, в штате Вашингтон. У меня есть целая программа действий, чтобы превратить кризис в надежду. Такер, речь идет не только о штате Вашингтон. Речь идет о нашей стране. Речь идет о будущем наших детей. Сенатор Мюррей просто продолжает опасную риторику, которая разделяет население. Я здесь для того, чтобы объединить. У нас сотни тысяч американцев живут на улице. Никто никогда не упоминает об этом. Это первое, что вы упоминаете. И я имею в виду, что если вы выиграете на основании этого, это будет такая замечательная и обнадеживающая вещь. Видеть. Yes. Потому что вы правы, Тиффани Смайли, большое вам спасибо. Yes. Да, спасибо вам, Такер. Я ценю это. Говоря о гонке, которую никто не ожидал, о гонке губернатора Аризоны, Кэрри Лейк появляется из ниоткуда, чтобы стать одной из самых известных республиканок в стране затем Фбр и саперы появляются в офисах ее предвыборной кампании и невозможно точно выяснить в чем дело кэрри лейк присоединяется к нам следующее чтобы точно объяснить в чем дело самый большой клип когда-либо записанный в истории кабельных новостей джой рит объяснила на днях что избиратели расстроены инфляцией, потому что республиканцы научили их этому слову они не знали слова инфляция но республиканцы научили их это научило их расстраиваться по этому поводу но на самом деле по мнению людей которые знают о чем говорят и инфляция действительно реальна. Она выше, чем была почти за 40 лет. Насколько она высока и как это повлияет на завтрашние выборы? Чарли Гаспарина, старший корреспондент Fox Business. Он освещал эту тему. Он присоединится к нам сегодня вечером. Чарли, я полагаю, вы верите, что инфляция реальна? Насколько она реальна? Да, да, инфляция реальна. Я понимаю. Завтра взойдет солнце. Вот в чем дело, Такер. Все это представление о том, что инфляция не настоящая, выдумана. Действительно опровергает представление о том, что демократы — это партия рабочего класса. Инфляция действительно плохая. Моей матери плохо в Квинсе. За одну неделю продукты подорожают на 20 баксов. Хорошо, что мы рядом с ней. Но вы знаете, многих людей с фиксированным доходом там нет. У них нет такой поддержки. И это так. Это пагубный налог для рабочего и среднего класса. И это опровергает представление о том, что это администрация, что демократы заботятся о них. Послушайте, они могут заботиться о богатых, которые могут зарабатывать деньги на фондовом рынке. Почему цены растут? Они могут заботиться о бедных, предоставлять им трансфертные платежи, но им наплевать на средний класс, рабочий класс. А это большой налог для них, и это, вероятно, обойдется им завтра. И я думаю, что если вы посмотрите на одну проблему, которая сводит людей с ума, особенно представителей рабочего класса, то это когда они не могут заправить свой бак бензином, который у них есть. Они не могут купить стейк, они должны есть. По словам одного демократа, что он сказал? Ешьте не так ли? Ешьте. Шеф-повар Боярди. Это было решение, которое они придумали. Джо Байден. С помощью универсального бренда изюма. Подумайте о том, насколько это глупо и глухо. И если они не заплатят завтра. Я был бы очень удивлен. 1970-е годы. Мы оба достаточно взрослые, чтобы помнить почему. В 1980 году произошла революция Рейгана с массовой волной республиканцев. И во многом это была инфляция. Это верно. И история этого не зафиксировала. Но я это помню. И вы совершенно правы. Я думаю, мы будем благодарны вам за это в любое время. Такер. Так что никто на самом деле не ожидал, что губернаторская гонка в Аризоне станет одной из самых жарких, наиболее освещаемых гонок за последние 10 лет. Но так оно и есть. Спасибо озеру Кэри и озеру Кэри.